Опа, лазгон на вторую тему, сразу залетим. Короче, тема важная, очень философская, и может вообще немножечко вынести тебе мозг, может подразрушить твое мироощущение какое-то вообще. Вот, конечно, я бы не хотел, бы, чтобы это сильно у тебя происходило, поэтому относись к этому, наверное, как к больше такой философской теории и не воспринимай это прям супер жестко. Потому что, блин, вот я это осознал тут недавно и такой, ё-моё, и в три дня просто просидел в жесткой депрессухе. Короче, иногда мы очень страдаем от своих мыслей и от своего активного мозга. Иногда реально, как сказала, кто сказала? Психолог Ша. Психолог э -э Вероника Вероника Степанова увидел у нее просто нарезку, наткнулся. Э -э блин, она на самом деле угар угарные штуки такие. Я, я не знаю, я просто с нее хохаловлю. Э -э увидел нарезку я у нее случайно в ТикТоке, э -э где она говорит э -э что-то... Да, э -э какой у меня был самый счастливый момент в жизни. И она говорит, что самый счастливый момент был в жизни, что она была тупая, как пробка. Вот. Что она радовалась от простых вещей. Но это реально так и работает. На самом деле, многие грустные, такие немножко депрессивные, может быть, даже озлобленные люди, они на самом деле охренеть какие умные. Вот. И, возможно, ты это понимаешь. я Потому что, потому что, ну это есть, давайте не будем вот эту излишнюю такую скромность добавлять, если ты понимаешь, что ты в чем-то классный, ну, блин, типа, чего этого стесняться, это так ты это осознаешь. А когда ты об этом не говоришь, ну, с одной стороны, это тактичность, а с другой стороны, возможно, это небольшое лицемерие для самого себя. Поэтому, в целом, забейте хрен, я так считаю, и... Говорите, как вы думаете. Вот, объективно, я так считаю. Я умный человек, не дурак. Вот. Mm -hmm. Ну, так что, погнали э, про эту тему-то поговорим. Uh, я иду, такой вечер, что-то такое... Э, да я уже не помню. Блин, ну реально. Что-то иду, гуляю, и я вспомнил... Что-то, да блин, я много чего вспоминал, всякие грустные моменты. Я люблю очень подумать, поразмыслить. И я одно время очень заморачивался, но я сейчас понимаю, что, кстати, об этом мы запишем отдельное видео. Я очень заморачиваюсь за как это. Сейчас одну секунду, я открою балкон, а то уже уже, по-моему, подмышки начали потеть. Shit. Я с мокрыми подмышками. Да. Вот. Я очень заморач... заморачиваюсь на тему устройства Вселенной и тому подобное. Ну, раньше заморачивался. Сейчас я уже это на самом деле для себя выстроил. Как бы логику вообще что откуда чё взялось. Я это ощущаю. Я это... Ну, много разных моментов. Я их расскажу как-нибудь, наверное, отдельно про Вселенную. Поболтаем. Тема я думаю, для многих интересно, и многие задумываются, про эту, про эту тему. Вот, я надеюсь, я немного говорю, и вы сейчас не охренеете. Короче, я очень много раньше думал про тему энергии, Что вообще в мире есть три энергии, но это по факту так и есть. Раньше я их называл, типа, «добро и зло». И нейтральная, типа нулевая энергия, когда человек ничего не делает. А, добрая энергия, да, можно ее называть там светом, светлая энергия. А, это типа дающая такая, ну вот когда вот, вот такое отдаешь, да, как бы, ну, ну вы поняли. А, черная энергия это когда а, ты такой все в себя такой типа там хищник нет не отдам не заберете такой ну как бы поглощающий да вот а, добрый отдающий такой светлый и темный злой ну как бы как бы злой ну сейчас давайте до всего дойдем а, да такой в себяшний типа Деструктивный, наверное, а, висячий, мерзкий такой, короче, эгоист, самовлюбленный а, и нулевая энергия. Когда ты такой, ну, вы, наверное, я думаю, с видели да, таких людей, которые, о, что, где, они как бы, ну... Ну, в общем, они с нулевой, ну, вы поняли. Ну, вот такие просто овощные немножко люди. И это нормально. Эм... Бывает, они не всегда овощные. бывает, они там могут активно, да, что-то тут что-то. Бывает просто такой период. Я сам иногда впадаю в такой просто нулевой овощной период. Когда ты просто такой... Что? вот на работе у меня так вот на работе я блин, в нулевом овощном периоде это я просто вот какая-то буферная зона знаешь которая просто ну типа вот как бы я есть как бы меня нет потому что а, потому что ну как бы не скажу что там мне супер прям не нравится работа но скучновато я хочу другим заниматься вот этим все-таки в итоге когда-нибудь а, ну не только этим не много всяких прикольных проектов и идей в голове просто жизнь. А, хотелось бы что-то из этого сделать. А лучше всего, конечно. Вот. А, не суть. Давай не отходить от темы. Короче, я думал вот про вот эти энергии. Я всегда их как-то... Ну, как ну пришел я к этой модели. Типа, раньше я думал, что это добро, зло и тому подобное. А потом я подумал, что это типа не добро, зло. А... Ну, просто вот, как энергия. Ну, типа, плюс и минус. Разряд. Я начал уже физику сюда подключать. И как-то мешать это с устройством Вселенной. И как произошел взрыв, по большой там, да, вот наш взрыв, так сказать, первородный взрыв. Из моего Пукана. Я не знаю, зачем я сюда вставил эту шутку. Простите меня. Это не смешно реально было. Ладно, короче. Эм, в общем, да, я начал сюда привлекать физику. И, по идее, даже чтобы появился заряд, электричество, мы знаем, что нужен плюсовой, плюсовой заряд и отрицательный, да, плюс и минус. И получается, бзум, взрыв. Вот. Я думаю, на самом деле, ну, скорее всего, так и произошел большой взрыв потому что все, что мы видим вокруг нас, создано по образу и подобию вселенной, вот, особенно живые организмы, вот. Мы также умеем расширяться, расти, как вселенная, да, растягиваться, размножаться, клетки умеют делиться. И есть такая теория, что вселенная тоже делится, хотя тут, конечно, спорный момент. тогда бы мы с вами бы тоже поделились. мы как бы и делимся, типа, но мы размножаемся, мы как бы не совсем делимся, как клетки. Хотя, не знаю, тут я уже не углублялся. Ладно, здесь надо подумать. А, это еще место для дискуссии. Ну, короче, м -м -м, вот я такой думаю, типа, добро, зло... Очень я начал в последнее время, последние, наверное, два года, я прям выбрал для себя вот эту созидательную модель, добрую. Но мне, наверное, реально нравится. Это просто, во-первых, это самая логичная модель, это самая мудрая модель. А, быть отдающим, ну, в нашем привычном понимании, добрым человеком, а, который делится, который помогает. Вот. Потому что, это да, как бы, ну, вы образуете такую команду, вы как бы, вы сразу несколько человек, которые гребут в лодке. Одному очень всегда сложно справиться, ты можешь нажить себе врагов и тому подобное, конкурентов. Но ну, это, это, это нелогично. В общем, э... короче, да, это самый правильный путь, быть созидательным, светлым, добрым, вот этим положительным, по идее, зарядом. Uh, блин, ребят, это сложная тема, тут будет еще прям минут 15 точно, так что держитесь, я не знаю, я, я без сценария это вот говорю, uh, по сценарию не могу, это вообще всегда искусственно. Вот, и чего, mm -hmm. чего я хотел сказать-то, надо это как-то сейчас подвести Хорошо. Uh... А, ну так вот, я очень много злился на вот этих, на деструктивных людей, которые, знаешь, такие, типа, такие, ну, во-первых, там, э, ну, в своих вот этих вот, да, я там самый крутой, во-первых, очень самовлюбленный, то есть у них, да, вот эта вот энергетика такая в себя потребить, да, я хочу там вот это, а я поеду сегодня туда, а я там, а он этого не хочет, а я сделаю так вот, как он не хочет ему назло, чтобы получить это там себе, ну, ну вот такие, ну вы поняли, вы сейчас чувствуете, я вот чуть-чуть одеваю вот этот вот одежду вот этого э, человека. Вот. Вы знаете таких людей. Они очень настойчивые, они очень вредные, они очень э, вызывающие, они могут нахамить. Короче, они бесят, вот, из-за своей тупости. И я так подумал. А может быть, они не злые вовсе. А может быть, они просто глупые. Ну, типа, нету, как бы, вот этой модели. Ну, может быть. Я просто допускаю, что, скорее всего, нету этого. То есть, мы, мы это называем добром и злом. Но по факту, я считаю, что как бы, типа, в нашем понимании злые люди, они просто глуповатые. Ну, то есть, реально, если вы замечали, что они, ну, не стратегически поступают, они реально потом в итоге попадают в какие-то передряги, они не продумывают последствия, они да, они иногда получают больше, но в основном на какой-то короткий период времени. Либо они потом наживают врагов в течение своей жизни, и потом... Ну, разные ситуации бывают. Вот. А, либо что-то еще. Они как бы вот эти немножко глупые люди, они в итоге сами себя начинают... Да, вот. А, ребятушки, сорян. А, у меня разрядился телефон. Вот. Да, это печально, поэтому большой-большой кусок мысли. В общем, удалился. И поэтому сейчас мы чуть-чуть постараемся продолжить, ничего страшного. Короче, а, да, в общем, злые люди, типа злые люди, если подвести итог, они все-таки, как я считаю, типа просто немножко глупенькие и не очень стратегичные. Но... Я уверен, что они придут к этому со временем. То есть, эм, мне кажется, такая модель как бы нашего перспективного... Сейчас сек, я проверю, идет ли запись-то, да, идет. А, наша вот эта перспективная модель развития нашего социума в целом вот именно в отдавании, в такой отдающей энергии, в созидательной энергии. Вот. Добрый, светлый, светлый. Ну, как мы, мы ее привыкли называть. Вот. Будем называть ее энергией э, развитых людей, умных людей. Вот. Потому что это идеальная модель, на самом деле, вообще для всего-всего-всего развития социума и тебя в том числе. Как раз-таки, да? Вот. А, как-то так. Поэтому, на самом деле, я вот уже как-то перестал... Верить в добро и зло для меня, оно уже потеряло свой смысл. Я просто верю в энергетику. И можно из нее переключаться из одной в другую. Я за свою жизнь уже попробовал и таким побыть, и таким побыть. То есть, это все контролируется вот этим твоим компьютером. Ну, то есть, тобой. Ты и есть этот самый компьютер. Который можешь, зная да, определенные знания, имя, крутить, вертить, жонглировать, как тебе угодно. Вот. Поэтому вот очень жалко, что в наших школах, в университетах не, не Вот мало вот выделяют, но должна быть постоянно философия, психология. Вообще считаю, что должен быть у каждого свой психолог-философ, а, с которым вот, ты можешь обсуждать такие темы, взаимодействовать, да, по жизни, потому что это просто круто. Я вот когда до таких вещей дохожу, мне прям... Фу, я такой, типа, блин, это вот Я реально вот молодец Я вот до этого сам вообще допер, Ну, типа, да Вот, это круто, у тебя проще становится Вообще взаимодействовать со всеми Ты даже становишься более адаптивным Для общества, но это даже естественно Потому что ты много знаешь Как, как с кем Как взаимодействовать, где подстроиться Где не подстроиться Вот, это очень важно Короче, вот так а, да, и еще, вот, прям, и заканчиваем, фух, еще записываю, блин, я уже боюсь, там, походу, памяти, что ли, в телефоне нет уже, а, вот, еще, а, добро, зло, да, а, вот эта энергия, понимаешь, тут как бы, давай пока еще поназываем добром и злом, для кого-то добро, а для кого-то зло, и оно всегда как бы, Тут очень сложно понять. Ну, допустим, вот, возьмем, например, очень пухленький такой человек, пухлячочек, вот, приходит домой, начинает себе делать большой огромный такой бутерброд жирный такой с маслом и крой, и казалось бы, ну в целом-то для него, ну, он уже пухленький такой же, наверное, холестерин там в нем может уже к врачу пора бы сходить, уже отдышка началась, уже и видишь что там покраснение, сосуды плохо начинает работать. Все-все-все-все-все. Ты это как бы там, видишь, да, для него в целом это плохо для такого человека. Плохо, как бы. Но он, когда делает эту птиру, ну его съест, он такой кайф вообще испытает, он так кайфанет, нереально. А еще если он, допустим, там художник, он может и картину какую-то рисует, или он там бизнесмен, он такой, такой какой-нибудь там, блин, да, давай, вот это еще сделаем, и еще больше там пользы для кого-то принесет, понимаешь? Поэтому как бы, где зло, где добро, ну, как бы понятие такое, то есть, я не знаю. Конечно, там можно разбирать всякие разные случаи, есть уже ну, всякие там какие-то моменты. Не знаю, у них прям сильно сейчас углубляться не будем, потому что это еще надолго растянется. Но я просто хочу примерно, чтобы вы понимали, что как бы для одного одна энергия, да, там, типа, ну, хорошо, а для другого как бы это плохо, для другой стороны ситуации, если по-другому посмотреть. но также там с курением, допустим, ну, если взять. Я вот просто тоже думаю, блин, ну, если, ну, если вот ты там понимаешь в целом, что курить как бы плохо, ты все равно это делаешь, да, вот люди это делают. Значит, они, наверное, где-то осознают в своем умном уже мозге, может, даже не осознают, что... <смех> Потому что их мозг умный, вот. но это так, у нас у всех умные мозги, ими надо научиться просто пользоваться. Вот. Um... Может быть, он как бы подсознательно просто уже просчитал, что в целом-то ему как бы это не навредит, и он, если что, ну, он, он здоровый, там взрослый человек, ну, сильно ему ну, один год жизни, там, два, может быть, отнимет, он такой, да ладно, разницы не будет, что там, когда я очень старый буду, что там, два, что три года, там, может, даже и не будет сильной разницы. Я же там уже все равно стараюсь. Ну, образно. Это я примерно прикидываю, как может быть в одной из моделей мыслит такой мозг. Может и так. Поэтому, как бы видишь, с одной стороны плохо, с другой стороны... Я про то, что не нужно себя винить за то, что ты считаешь прям, что что-то жестко ты плохо делаешь. Если ты... Это делаешь, значит тебе внутри этого хочется, а если тебе этого хочется, значит, наверное, это твой путь, это твое удовольствие, мы все живем ради удовольствий, черт возьми, ну как бы один из смыслов-то в целом, это удовольствие жизни Мы получаем даже удовольствие вот от того, что просыпаемся. да, Мы их ищем постоянно удовольствие. Мы бежим от грусти и тому подобное. Нам нравится там закат красивый. Нам нравится там, может быть, это кому-то роскошная жизнь. Кому-то просто природа. Мне вот, например, нравится записывать это видео. Мы все живем ради удовольствия по факту. Надеюсь, это пишется, ребят. Блин, слава богу, это еще пишется. Офигеть. Я уже, я уже боюсь. Я уже реально вот... Сколько там такой хороший кусок был. Ну ладно. Значит, запишем этот кусок. Вот. Короче, вот так. Наверное, такое видео. Поэтому вот у меня стерлась вообще вот эта вот грань, да. Я просто стал каким-то, наверное, может, более прагматичным. Просто я стал, наверное, более... может, чуть-чуть таким слегка роботом, просчетливым, про про то есть я понимаю, я чувствую, как надо сделать, да, что можно сказать, что лучше не говорить, а, конечно, мне хоть... я реально вот очень я хочу вам всегда говорить так, как я думаю, я постараюсь, я понимаю, конечно, что есть всякие цензуры там от того же самого YouTube. А, и у нас, у людей есть свои цензуры в головах, да, может быть когда-то я что-то скажу за... То, что меня возненавидят э, многие. Возможно, такое будет. Я не исключаю. Но хотелось бы говорить правду. Не знаю. Мы любим, мне кажется, когда нас не, не обманывают. Вот. И видите, я это понимаю. Поэтому я, во-первых, так и буду стараться. А во-вторых, я также не люблю, когда меня обманывают. Поэтому, как бы, я понимаю, что нам нужно всем. Ну вот. Я думаю, вы тоже это многие понимаете, но еще пока не осознаете. Вы, блин, гении. Мы все гении, ребята. Просто этим надо научиться пользоваться. А это можно сделать вот так. Это просто нужно понять, что это, этим можно пользоваться. А дальше у вас пойдет. Это как поджечь спичку. Поджег ее, и все, и понеслось. Я думаю, мы уже ее, возможно, многие сейчас где-то подожгли. Вот. Так что надеюсь, что что-то полезное я вам сегодня дал вот, опять такое философское видео получилось как-то так надеюсь, это еще пишется, блин да походу пишется ну, все, тогда что давай это не хворай, не думай ни о чем ой, не думаю, блин Какое-то тупое пожелание. Короче, ты все знаешь, как все сделать. Все знаешь. Ты умный чел. Вот. А по поводу вот этой все-таки идеи добросла, ну, свое мнение я вам сказал. Вот. Это как бы просто расставление приоритетов, видение каких-то выгод. Вот. И просто... Как это? Типа стратегия, наверное вот выбор своей модели поведения как-то так вот и все короче, ребята быть, страти... быть э, добрым э, хорошим, созидательным и отдающим гораздо выгоднее. вот если у тебя есть э, плохие деструктивные мысли поменяй это это тупо в хорошее тебя это не приведет вот поверь мне я все это попробовал. Но это не значит, что я с вами сейчас общаюсь. Я нахожусь в какой-то маске. Нет, я принял себя. Вот таким другую модель. Я от той отказался. А, вот. Мне нравится быть хорошим. Это круто. Реально. Это офигенно, ребята. А, все. Обнял, приподнял. Будьте умными, используйте свой маск, а я пойду какать.